Евангелие от Матфея, 16 глава. Фарисеи и садукеи пришли к Иисусу и, желая испытать Его, попросили Его совершить чудо, чтобы им было с неба знамение. И в ответ Он сказал им, «На закате солнца вы говорите, будет хорошая погода, ибо небо багровое, на рассвете же говорите, сегодня будет не ненастно, ибо небо багровое и сумрачное». Вы умеете различать, как выглядит небо, но не способны различить знамения этого времени. Дурное и неверное поколение ищет знамения, но не будет ему его дано, кроме знамения Ионы. И покинув их, он ушел оттуда. Его ученики переправились на другую сторону озера, но забыли взять с собой хлеб. Тогда Иисус сказал им, смотрите, остерегайтесь фарисейской и садукейской закваски». И они стали обсуждать это между собой и сказали: Он, наверное, сказал это потому, что мы не взяли с собой хлеб. Иисус знал, о чем они говорят, и сказал им: Маловерное, почему говорите между собой, что у вас нет хлеба? Неужели вы так до сих пор ничего и не поняли? Вспомните о тех пяти хлебах, что накормили пять тысяч человек, и о тех корзинах, что вы наполнили. Разве вы не помните о тех семи хлебах? что накормили четыре человек и о том, сколько корзин вы наполнили остатками. Как это вы не понимаете, что я не о хлебе говорю, а о том, что вы должны остерегаться фарисейской и садукейской закваски? И тогда они поняли, что он предостерегает их не против хлебной закваски, а против саддукейских и фарисейских учений. Когда Иисус пришел в окрестности Кесария Филипповой, то спросил своих учеников, что говорят люди, кто я такой? «Сын человеческий», и сказали они, некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты или я, третьи же, что ты Иеремия или один из пророков. И сказал он им, «А что вы говорите, кто я такой?» Симон Петр ответил, «Ты Христос, сын Бога Живого». В ответ Иисус сказал ему, «Блажен ты, Симон, сын Иона, ибо ты узнал это не от людей, а от моего небесного Отца. Я говорю тебе так же» что ты, Петр, и что на камне этом я создам церковь мою, и силы смертные не одолеют ее. Я дам тебе ключи к Царству Небесному, что когда ты будешь судить здесь на земле, то это будет суд Божий, и когда пообещаешь прощение здесь на земле, то это будет прощение Божье. И он приказал своим ученикам никому не говорить, что он Христос, с того времени Иисус стал говорить Своим ученикам, что Он должен пойти в Иерусалим и претерпеть многие страдания от рук старейшин, первосвященников и законоучителей. Он также объяснил им, что должен быть убит, а на третий день после этого должен воскреснуть из мертвых. Петр отвел его в сторону и стал ему прикословить, говоря, «Господи, не дай Бог, не должно с Тобой ничего подобного случиться. Тогда он повернулся к Петру и сказал ему, «Уйди прочь, Сатана! Ты только препятствуешь мне, ибо думаешь не о Божьем, а о человеческом». И сказал Иисус своим ученикам, «Если кто хочет идти за мной, то должен забыть о собственных желаниях, принять на себя крест страданий и следовать за мной, ибо тот, кто хочет сохранить жизнь свою, потеряет ее, тот же, кто отдаст жизнь за меня, сохранит ее». Ибо какой прок человеку, если, приобретя весь мир, он потеряет свою душу? Что может отдать человек, чтобы выкупить душу свою? Сын Человеческий придет во славе Отца своего с ангелами своими. И тогда он воздаст каждому по делам его. Истинно говорю, некоторые из вас, кто сейчас здесь находится, еще до смерти своей увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем.